Ребят, смотрите, спустя 13 каких-то 13 попыток мы с вами Бейна забороли. Сейчас нужно спасать Бейна, спасать Бейна. Давай, давай, давай, Бейн, живи, живи, живи, живи. Жить лучше, чем умереть. <соскоп> Стой... У тебя выбора нет, мистер Уэйн. Он тебе еще что ли Титанов сказал? Ребятки, я опять... Я... Если это будет еще один босс, -файт, то я... То я лучше выключу. Остановлю записи, буду без записи проходить этого босса. Если это будет босс файт новый в новой локации, то я лучше не буду. А чё, ещё один босс -файт, что ли? Да, ребята, будет еще один босс файт видимо. One Bane just injected will reach its full potency in 10 minutes. If you can't defeat him by then, you won't be able to withstand his attacks. He's gonna rip all Boy, You're accordion. You read me? You okay? Harvey, I need you to secure every exit out of Blackgate. The sewers front doors are up there. The Joker cannot escape. We're on him. Нет, не спасти Бенна. Бенна не спасти, а тут прав. Да, контрол. блин, ну... Он не садится, короче. Он... А, блин, то есть я же не контрол зажимаю сжимаю. Я сжимаю эту кнопку, которая рядом с контрол. Ну, cr Не знаю как насчт вас, но на этом компе это, короче, колонка рядом с контролом. Трус! Выходи! Интрус, но я боюсь! Я прям как Леополь. Выходи из-за решетки. Ну что же, решетку? А, то есть. Ай, в канале в подземелье, что ли, что я отсюда накатится с сосадом? чтобы сюда ни раз не пойдет, честно говоря. Вот вот это один раз исключение. Сражайся! Айферт прав, я могу драться с Пашным нужно мыслить стратегически. Теперь нужно мыслить стратегически, Брюс. Нужно мыслить. Корнекул, задание выполнено. Что нового? Ай, джиндж. Больно, чу ребят, а следующей серии, пожалуй, я запишу завтра. Это все из-за тебя, Бэтмен. Находясь под воздействием Бэтмену и земля так атака славьте вы решающими ударами. Короче, ребят, я следующую Эту серию буду. Это миссия, точнее, будет проходить.. Пожалуй, когда завтра. Вот будет понедельник, 3 апреля. У тебя нет выбора, мистер Уэйн. Короче, ребят, я эту серию лучше проходить буду. Эту миссию буду с Беном проходить завтра, потому что ну, не могу. Короче, ну я не могу сидеть на одном месте. У меня. Не хочу говорить, но, короче, у меня шила в одном месте, ребят. Бэтмен с ним упал. Я жал на <сёст> А, так это... Так и ищет поэтому, ну ж съем, вся вот нет, а нафига. Короче, мы эту серию, эту миссию с вами будем проходить, пожалуй, завтра. Ну, давайте. Ну и, короче, давайте, ребята, пока-пока, увидимся с вами в следующих эпизодах Batman Arkham Origins. Пока-пока, ребят. Сейчас у меня нет выбора, мистер Уэйн. Уэй. Извините, ребята, будем проходить Бейна босса в следующей серии. Поэтому, если вам серия понравилась, это или вам... По какой-то причине понравилась эта игра, то жмякайте лайк под этой серией. И будет больше видео выходить под ну Arkham Origins. И самое главное, не забывайте подписаться на мой канал, Телеграм. И группу мою ВКонтакте. Ссылка на них на всех будет в описании. И давайте до да, скорых встреч, пока-пока. Увидимся в следующем ролике. Покеда вам.